Души плавные туманы далекой Выходила на река Тюша На высокий день на кругой Выходила на река Тюша На высокий день на на